Профессор Института экспериментальной физики Инсбургского университета Рудольф Гримм – частый и долгожданный гость Казанского университета. Его лекция – это часть совместного образовательного проекта между КФУ и Инсбургским университетом. Член Международного научного совета КФУ отметил бурное развитие вуза, в том числе создание новых лабораторий и приобретение самого современного оборудования. Все это необходимые условия для исследования в области ультрахолодных атомов, которые помогают глубже понять законы природы. Эти знания находят применение и на практике, о чем рассказал в своей лекции профессор. Технологии используются для создания приборов сверхточного измерения. Затем это, конечно, атомные часы, которые очень важны в навигации. Без них невозможна работа, например, системы GPS. Также ультрахолодные атомы могут послужить каналами передачи квантовой информации. Это делает возможным квантовые вычисления и суперкомпьютеры, работающие с гораздо более высокой скоростью. На протяжении серии лекций Рудольф Грим расскажет и о том, как исследования в этой области реализовываются в Инспургском университете. Диана Вакиан, Руслан Урозаев, Универньюз.